Я Герасимов Владимир, вот такой был пару лет назад. Да, современный образ жизни и работы, если она не связана с физическим трудом, подразумевает частое сидение за компьютером, от чего развивается тело, но, к сожалению, не в тех местах. Узнав о программе 100-дневный воркаут, сразу же записался на нее осенью 2017 года. Все было интересно, познавательные инфопосты, календарь 100-дневки, видеоинструкции, новый материал. Сразу хотелось большего, из-за чего получил травму и пришлось отказаться от подтягиваний. Далее был уже осторожней и понемногу двигался по программе. Порадовал возможность общения с участниками программы, да и сам организатор Антон Кучумов не обходил вниманием простых участников, что очень приятно. Первую стадневку прошел так себе. Результаты были, но ими не был доволен. С нетерпением ждал нового запуска программы. В промежуток... В два месяца тренировался в темпе, заложенном 100 дневкой. Вторую 10-дневку весну 2018 года, начал осознанно и уже в звании куратора по городу Торжок. Все было легче, уже привык к темпу, упражнениям, больше выходил на площадку, уже появились друзья и единомышленники, стало интересней. Что дала мне стодневка? Стодневка дала мне больше сил, подготовки, подтянутости и выносливости задала новый темп жизни, больше активности и полезного времяпрепровождения, желание изменить самому и привлечь людей к спорту. Я хочу, чтобы молодежь считала модным и крутым мне сигареты и пиво, а турники и брусья, чтобы люди были красивыми и здоровыми, чтобы осведомленность в вопросах питания и тренировок была выше. Мне хочется, чтобы больше людей задумывались о своем здоровье. Всем создателям программы Огромное спасибо.